Всем привет, это канал компании Abelit, компания занимается сборкой мебели по индивидуальным заказам. На нашем канале мы покажем вам, как мы собираем мебель с пошаговой инструкцией и применяем инструментом. Спасибо тебе за просмотр, поставь лайк, подпишись на канал и жми на колокольчик. Увидимся в следующем видео, пока-пока.